А теперь ваша любимая мелодия группы Сидиси. Всем привет, любителям любительского видео. Сегодня никакого выживания. Время 12 часов 45 минут. Выжить практически невозможно. Но это не точно. Спиннинг, стульчик, рыбалочка, речка. Посмотрим, что будет. Дожди так прошли, буквально 10-15 минут. все сыро, идем, часа на два, на три, Сидим сейчас посмотрим, кидаемся с бережка, лодку не брал, некогда, так что посмотрим, Начал все-таки дождячок, вот это, да, ни хрена себе, вот это она закрутилась, не знаю, видно будет, нет, ряпин идет вот поменьше пока две. Взял бюджетную накидочку. С бюджетным удилищем. Сами вообще все бюджетники. Кто понял, тот понял. А кто не понял, тому и не надо. что что получится? Теперь вообще вроде бы нормально. Солнышко даже выглянуло все что-то. Но ну, это стучки откуда -то. небо. Нормально. Вроде бы. Ну дозик идет, блять, откуда? -то. Посмотрим. Кому интересно. Палка, повторюсь, бюджетненькая. Да дайва да его теперь. Она уже называется фирма. берег хороший. Коряжечки. Коряжечки, мосточек. Нам сейчас там завод такая будет поворочка. Сейчас будет нам покидаемся. Там не будет, там-то сюда придет, корешки хорошие, может, что-нибудь стоит. Так что, такие дела. Был дождь. Все снял, жарко. Как всегда, забыл поводок, забыл напрямую привязал. Такую вот в Не зацепляю, пока покидаю. Говорят, какая-то копия, какой-то там как-то известный как он, Посмотрим, что будет Дождь сейчас пережил, просто реально пережил. Лил все. А сейчас вот, как будто ничего не было. Не синий, вон там, кроме облачков. Просто жесть, что сейчас творилось. Ничего не клюет ни хрена. Щучка. кстати, плескается, вот я переместился уже в другом месте. Щучка плескается прямо вот здесь вот, здесь вот. Четыре воблеры уже применял. Четыре. Красная голова, белый туловище. какой -то тоже с каких-то. Ну, да, не все китайцы, не все. С каких-то именитых. воблеров. вот затем прям бежала. практически бежал. Щучка. О, вот, блин, пускай. Чуть так не взял. Раз, два, три. Прям почти я на мосточке сижу. На мосточке прям доводит. Да, вы... Ну видно, сантиметров может. Двадцать-двадцать прям щучка такая, вот такая вот, красивая. Но не берет, брать не хочет. Ни на чё уже. Ни вертушки, ни на херешки, блять. Ничего не пробовал. Не хочет. Сейчас кофейку попью. Не знаю, как совчу со звуком. Посмотрим. Лайки собираем теперь. Новая фишка оказывается, да. Дол, я сам. Блин, кто понял, тот понял А кто не понял, тому и не надо Так что ставим лайки, подписываемся такой. Третий раз дождь начался Третий Верит, Верит. Верит, Пацан, успех ушел Не получилось, Верит. не фортануло Дождь не прекращается. Все свернул, здесь ничего не поймалось. Чуть как херня, еще ну, жужжит. Предприятие, скажем так, рядом. Чуть как будто электричество что ли попал туда, что-то такой звон, как будто электропровода. Когда мокро, это жужжание. Когда сюда такого не было. Ну и дождь, естественно, что три раза вот уже, как вот, четвертый, наверное, принялся вообще просто жесть так по дорожке дом по раз кинешь вот это хороший месте прям на повороте речки Сейчас попробую еще там по разкину и все какая там защитная полоса что-то. защитная полоса ничего короче не поймал водок забыл Поехал, был нормальный солнце, вот сейчас все везде без просвета. Сейчас уже просто три раза дождь лил, ну как это робол? Дождь Так все всем нормально всего встреч теперь солнце Блин. после дольчика в четверг все кофику попел лудочки смотал молочня привет всем привет вообще убирайтесь на природу хоть три часика маловат конечно но лучше ну, чем вообще ничего учимся спинка кстати нормальный не знаю долг ну к нему привыкать еще нужно свой у меня до этого был другой был но сейчас есть Делался новый. Надо что? Учиться, учиться, еще раз учиться. Все, всем привет. До новых встреч. Концерт по заявкам окончен. До новых встреч. Пошли, пацаны.